влюбленная арфа жила была арфа ранимой душою ну кто ее сделал такой большой? играла с надрывом почти на пределе тянулись года пролетали недели вздыхала старела мудрела с годами скрипела кряхтела зубами ладами с любую игрой виртуозно справлялась но очень любиться-то Арфа боялась. Однажды, на дальних каких-то гастролях, Расстроив все струны, В духах канифолях, Скорей бы домой, В свой футлярный атлас, Заметила Арфа вдали контрабас. При фраке, лощеный, С отличной фигурой, Мужчина, подтянутый, с мускулатурой, Его окружали изящные скрипки, Касались смычками, Дарили улыбки, и дрогнули струны души, задрожали, скрывая душевные арты, скрижали. Ей стало вдруг страшно, ей стало тоскливо. Она так огромна и так некрасива. Но чем она больше признаться боялась, тем больше слабела и больше влюблялась. А что контрабас? Он привык к восхищению красавицам стройным, к такому общению, Где легкость, флирт. Никаких откровений и совесть чистейшая без осложнений. А арфа страдала, а арфа глупела, фальшивила, Хуже играла и пела, подала в истерику, Нервно смеялась, рыдала, кривлялась, струною цеплялась. Чего добивалась? Удара? Презрения? Зачем унижалась? Просила прощения? Ей станет так легче, любовь уничтожив. Как плохо и больно, как страшно, да дрожи. Я встретила как-то ее годом позже. Осталась морщинка на лаковой коже, Затянута в струнный корсет до предела, Как будто бы за год она похудела. В глазах еще боль и немая тревога. Все так же талантливо и одиноко.